Внимание, спойлеры. Всем привет. В этом видео я расскажу о Азуши Сэндла, а как нам привычнее, Акон. да, ничего не изменится. Мы всегда будем друзьями. Он является одним из верных друзей Такимичи. Когда Такимичи впервые отправился в прошлое, он, Акун, Макота, Ямагиши и такое подрались с девятиклассниками из Шибуя. Киомаса и его друзья избили их, затем Киомаса сделал их своими рабами. После того, как Такимичи изменил будущее, когда он не дал Дракина умереть, они встретились с Акуном, который теперь был исполнительным директором ТОСФы. Ты почти не изменился, Такимичи. Акун выяснил, что Такимичи был путешественником во времени, и признался, что именно он столкнул Такимичи с рельцев. Он сказал Такимичи спасти его, и покончил с собой. Мой плаксивый герой. Не делай этого, Акун! Акун! Когда Такимичи успешно предотвратил смерть Ракена, а то сфа распалась надвое, Акун стал парикмахером с стажером. Ты стал парикмахером? Ну, я пока еще учусь. Я же говорил, что работаю ассистентом. Такимичи отправился навестить Хину. Он на мгновение вышел из машины, но другая машина врезалась в машину, когда в ней была Хина. Когда он проверил, кто был водителем, он был потрясен, увидев, что это был Акун и что Кисаки отдал ему приказ убить Хину. Я теперь солдат Кисаки, все в Тосве, рабы Кисаки. В конечном итоге Акун стал членом первого отряда Тосвы и участвовал в битве против Поднебесия. Поскольку битва закончилась ужасающими результатами и несколькими смертями, Майки решил расформировать банду. Все думали, что на этом путешествии Токимичи закончилось, но Токимичи еще раз вернулся в прошлое и увидел Акуна в средней школе. Акуна один из немногих персонажей, проявляющих лидерские способности. Несмотря на то, что он боец ниже среднего, он делает это с уверенностью и решимостью, как Такимичи и Шиничиру. Он также очень заботлив и даже прибегнет к убийству, чтобы защитить своих друзей. Например, в случае, когда он был готов убить Киомасу ради друзей и Такимичи. Киомаса. Yeah, yeah, yeah, yeah. yeah. Конечно, сила воли у Акуна не сравнится с Токимичи, он подвергся нескольким манипуляциям со стороны Кисаки и стал причиной того, что Хина была убита почти во всех временных линиях. Акун несколько раз признавался, что боится Кисаки и ничего не может сделать, кроме как следовать его приказам. Все в Тосве, рабы Кисаки. Никто не видел Майки уже много лет. У Акуна сливовую помбандур украшена несколькими заколками и светлые вирсковые глаза. Он носит стандартную школьную форму, а вот так он выглядит в разных временных линиях. У отряда друзей Такимичи нет преимущества, когда дело доходит до драк, но когда они дерутся, они дерутся с чистой решимостью и стремлением к победе. Они помогли в борьбе с группой Киамас, когда напали на Такимичи и Дракина, и во время битвы с поднебесием. «Почему опять хнычешь, мой плаксивый герой?» Интересные факты согласно официальной книге персонажей. Его мечта – стать парикмахером. Человек, которым он восхищается – Элвис Пресли. На вступительной церемонии он избил неуклюжего гопника, который на него выглазил. Это был Такимичи.